Что со мной творится? А, точно! Я регенерировал и вспомнил это тело. Но кто я? Вот бы вспомнить. Я, я, я. Что-то связано с языком. И сосмотром смотром людей в больнице. Ладно, сложный вопрос. Думаю, вспомню со временем. Не понимаю кто это И что я тут забыл Кто я Боже Неужели Я должен разобраться в себе Я даже не знаю кто я И что Мне кто-нибудь объяснит Что здесь в черт побери происходит